Ум то в чем проявлен есть, есть. без вас не возникнет ведь ничего вот смотрите опять опять возвращаемся к сну да то есть засыпаем те нет ощущений тела то есть там картинки еще есть да но ведь смотри нет, то а есть верно да. все схлопывается какой-то миг да -да. вообще все схлопывается, да. все перестает существовать. Но если бы не было самой основы, то, чем вы являетесь, оно бы не возникало не схлопывалось. То есть у вас случается вот этот непроявленный, проявленный мир, засыпание, просыпание, все эти феномены. Здесь необходимо рассматривать, что за концепция, что за идея, там вообще жеждется в самой, в самом силу или пробуждении, mm -hmm. просветления. Вы это прямо сейчас есть? Ну mm -hmm. no, да. То есть просто еще раз. Самый явный mm -hmm. и быстрый это инструмент смотрения на само смотрение. Причем mm -hmm. вот сейчас эти инструменты, они работают вообще, ну, 2-3 недели нужно оставлять, mm -hmm. нужно оставлять. То есть и вот здесь как раз... Если еще раз мы начинаем смотреть в это, что бы ни возникало, вы на это не ведетесь. То есть оно вываливается через мысль, через картинку, через состояние, через ощущение. Лишь смотрение на смотрение. Либо, другими словами осознавание самого смотрения. То есть есть что-то, вот это вот оно неизменное, которое... Все это наблюдает.